Итак, давайте поговорим о том, как выбрать своего пластического хирурга. Это очень важный момент, потому что от него зависит результат вашей операции. Тот результат, который остается у вас на всю жизнь. Есть несколько аспектов, на которые вам нужно обратить внимание. Во-первых, пластический хирург должен разбираться в этих вопросах достаточно досконально. Придя к нему на консультацию, вы должны попросить, «Доктор, покажите результаты своих работ, а покажите результаты случаев таких же, как и у меня». А есть ли у вас, допустим, пациентка, которая через это прошла, и которая может охарактеризовать, как у нее был наркоз, как был послеоперационный период. Это уже называется отзывы. Кроме такого отзыва, вы можете еще и почитать отзывы о работе данного хирурга в интернете. Их куча, но большинство должно быть все-таки положительное. Кроме этого, очень важный момент – это клиника, в которой работает доктор. Доктор может быть суперспециалистом, но если он работает в плохих условиях, то о каком качестве асептики и антисептики вообще может идти речь? Наркоз. Один из немаловажных факторов, который имеет значение при любой операции, при пластической в том числе. Это должен быть современный наркоз с использованием абсолютно современных препаратов и на современном оборудовании. Ну и самый важный момент. У вас должно возникнуть доверие к доктору. Поэтому консультация по телефону, консультация через скайп, она предварительная. Обязательно еще общение должно быть личное. И если вы видите, что доктор хорошо разбирается в этом вопросе, доктор великолепный специалист, у вас возникло доверие к своему доктору, значит, это ваш доктор, можно соглашаться на операцию, и можно получать потом удовольствие от той операции, которую вы получили. Итак, не забывайте, основные аспекты, которые я сказал, и плюс обязательно это консультация с доктором. Приходите к нам, мы вам расскажем подробно, что и как нужно делать для того, чтобы не огорчаться после операции.